Доброе утро, уважаемые радиослушатели! С вами радио видеокод Кот и Мы начинаем сегодняшний эфир, последнего в этом месяце, с песни Светланы Сургановой «Я теряю тебя». Крупицам по клеткам С каждым мигом пронесшимся на высоте Теплота поступает паутинам по и сеткам Я теряю тебя, мне тебя не найти Я теряю тебя постепенно, построчно По-простому, как золушка без десяти И по-сложному, как фортепиано на Звук, словно вкус, забываю записывать поздно, забыто. Я теряю казах, я теряю. Вот, дорогие друзья, вот, дорогие друзья, в этом выпуске мы, как всегда, продолжаем рекламировать работы инвалидов, товары и услуги. Марина Иванова из Санкт-Петербурга живет на Васильском острове. Она ищет работу. Простую по сборке, по склейке, где-нибудь в районе улицы кораблестроителей, но, к сожалению, я пока там не знаю. Или либо на дому, если возможно привести какую-нибудь сложную работу. Вот она будет очень рада. А так она занимается различным вязанием и приготовлением лакомств для собачек. Вот вы можете видеть... Одежда для собачек, вязаная. Вот, это надо уже... Ну, лето у нас уже скоро закончится, я так думаю. Такое холодное лето, да. И э, наступит осень, и зима за ней, соответственно. Может быть, даже более теплые, но неважно. Главное, что одежда для собачек пригодится для маленьких. Вы можете заказать доставку после 17 июля. Доставка бесплатная. Осуществляется лично мной по Санкт-Петербургу и области. По Санкт-Петербургу и области. Вот, пожалуйста. Можете зайти на страничку. Марина Иванова. Страничка ВКонтакте. И написать в личные сообщения, если вам что-нибудь что понравилось из работ. А также еще Марина Иванова может вязать шапочки и шарфики для взрослых и детей на заказ. Это тоже пригодится уже к осени, к зиме. Доставка, как я уже говорил, по Питеру и Ленинградской области бесплатно пожалуйста вот сейчас мы послушаем песню константина соловьева послушаем и посмотрим песню звезда Вот, дорогие друзья, на этом наш короткий эфир а, Короткий эфир радио видео кот заканчивается До встречи а, До встречи во второй половине июля С вами был Диджей Ренуэй радио видео кот. А, Всем удачи а, Хорошего Хорошего лета Вот и Что еще я хотел сказать Пишите нам, какие песни вы хотели бы послушать, свои или какие-нибудь свои любимые. И также, что бы вы хотели предложить. Это у нас радио-видео-код для инвалидов, что бы вы хотели предложить из своих услуг, или товаров, или каких-нибудь каких творческих работ. Буду очень рад вас представить. Все, всем спасибо за внимание, всем удачи, а до новых встреч.